Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. Сокфорум 2021. Не пропустите главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockthefizforum.ru Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами очередной свежевыжатый подкаст, который проводится в преддверии грядущего 7-8 декабря СОК-форума. У меня в гостях Артем Калашников. Привет, Артём. Алексей, привет. Друзья, приветствую! Сейчас модно говорить друзья. Некоторые говорят, партнеры. Я очень рад видеть Алексея и понимать, что вы слышите меня на той стороне студии. И очень надеюсь, что все, что, о чем мы будем сегодня говорить, это будет не только интересно, но и полезно. Да, и давай, собственно, начнем с первого вопроса. Он Достаточно часто сейчас стоит на повестке дня у многих организаций, неважно, там финансовые, они не финансовые, это тема мониторинга и реагирования на инциденты. Тем более, что регуляторы не дают нам расслабиться и выпускают всякие требования, будь то там ЦБ с мониторингом и отдачей инцидентов в 2-4 часа, будь то ФСБ с киишной тематикой. Соответственно, первый вопрос – можно ли отдать на аутсорсинг реагирование на инциденты? То есть мониторинга вроде как понятно. Огромное количество соков предлагает свои там, недешевые услуги – и готовы мониторить там фаерволы и куча других решений, которые стоят где-то, ну, как правило, на периметре. Но мониторинг это первая часть, вторая часть это среагировать на то, что мы на намониторили. А это требует обычно неких телодвижений внутри инфраструктуры. Вот можно ли отдавать на аутсорсинге реагирование, если да, то какие здесь подводные камни и грабли на которые наступать не надо. Тема двоякая по одной простой причине, что даже банально не все организации могут позволить наличие специалистов, да и тех как, как и тех, так и других. Рынок у нас он достаточно узкий, по ним кадров кадровый голод как бы испытывают все, да без скромности сказать и это не секрет. Вот. Но хотел бы отметить одну вещь, что одно без другого это вообще очень э, тема в никуда, потому что Слово мониторинг из классики, да, это просто посмотреть, словом говоря, он не подразумевает в классическом понимании управления какое-то, да? ну, в данном случае пусть реагирование, то что там есть управляющее воздействие. Вот. соответственно, ну как минимум мониторинг должен быть у себя, да? насколько глубоко он у тебя там есть, да, это уже решает как бы организация, поскольку исходит из наличия специалистов, там, затраты на них, соответственно, что она может э, отдать на сторону, соответственно, да, что не является такой как бы критичной для нее вещью информацией и процессами, опять же, вот, а что оставить только у себя. В этой связи... Э, Наверное, я скажу наверное, так, что это останется на решении организации, то есть, на, на, насколько критичные вещи она может отдать на аутсорс. С точки зрения реагирования, когда его предполагается отдавать на аутсорсинг, вопрос станет следующий. Как глубоко служба реагирования внешне может пойти в инфраструктуру? И какие управляющие воздействия она имеет право совершать? Если еще глубже уходить туда, то станет вопрос, получится ли симбиоз из мониторинга внутреннего и реагирования внешнего. Это раз. Второе. Получится ли совместная правильная работа, если часть реагирования останется внутри организации, а часть – идет туда. Насколько слажены будут меры и методы реагирования. Да? И опять же, здесь рядом параллельно стоит вопрос, насколько критично для организации будет внешнее реагирование. Я допущу. И из опыта знаю кейсы, где реагирование внешнее. Да, но там все происходит под присмотром внутренней службы организации самой. То есть, это допустимо. До каких пределов решает организация? Потому что есть ряд вещей, которые не позволяют организации на страну отдавать какие-то процессы и управляющие воздействия. Это так и есть. Но это допустимо. Но вот если отдавать вовне реагирование, какие здесь... Нюансы, в первую очередь, это технические, там открыть надо на периметре кучу дыр, для того, чтобы кто-то из них реагировал, или организационные, я должен там прописать SLA для внешнего аутсорсера, или мне надо еще внутри договориться, чтобы мои внутренние айтишники принимали распоряжение от внешнего аутсорсера, который непонятно откуда взялся, и айтишники... С нами то конфликтуют, с безопасниками, а уж с внешним аутсорсером, кто это вообще такой, почему я должен реагировать на его команду. Справедливо, да. SLA в любом случае придется подписывать, потому что э, у нас большинство организаций лежат под нормативами государства. да, ну, Там в финансовый сектор и госкомпании. У них четкие критерии по устранению инцидентов. Соответственно, СЛЭ в любом случае не станет, конечно, один из подобных камней, а справится ли подрядная организация с таким вопросом. Вот. Что касается технического исполнения, понятное дело, что здесь подразумеваются два варианта э, взаимодействия. Первый – это удаленные через на, на сверленные дыры в периметре, да, но технические средства позволяют минимизировать риски, но как бы понимаем, что 100% мы ничего закрыть не сможем. Вот, в этом вопросе. Но, тем не менее, на некритичные какие-то инфраструктуры вполне возможно. Второй вариант – это наличие либо приезд, либо наличие постоянного присутствия вот в офисе такого сотрудника, да, это организация. Там какое-то свое место выделенное, где он может там и заодно с мониторингом взаимодействовать уже лично, напрямую. Да, и, конечно, камнем притаения станет взаимодействие уже службой IT. Это ребята творческие, они достаточно непокорные. У них иной взгляд на такие моменты. Но, не знаю, по опыту скажу, что предложено организации и преследование общей цели, да, если вот безопасность и IT вместе какой-то общей цели, найти вот эту объединяющую цель, то вполне возможно это взаимодействие. Единственный вопрос, конечно, это организационные, это вопрос, как это будет закреплено внутри организации. То есть, понятное дело, что какое-то СИО организации скажет, а, что, это, что это за люди, я вообще не понимаю. Вот на наши безопасники, как бы я их там сильно не любил, но я им верю. да. То есть, то они отмониторили это состояние там, или этот инцидент, ага, я, им, я им доверяю. Но вот меры реагирования с той стороны меня как бы вызывают сомнения. Да? Я сейчас не беру тот вопрос, что это, это же много работать надо да, там для IT, тут позакрывать дырки, какой-то там патч выпустить, если разработка есть, и так далее. Но тем не менее, это как бы может вызвать недоверие. Я думаю, что здесь вопрос будет лежать в плоскости уровня осознания, зрелости и доверия к той организации, которая будет работать. А, вообще, вот с точки зрения построения СОКа, модели построения, внутренней либо внешней, вот у нас в гостях был Дима Гадарь и был Лев Шумский. Дима говорит, что там в Тинькофф РУ они пробовали разные модели, и аутсорсинг и на базе там, коммерческих решений свое и в итоге ушли в сторону там самописного на базе open source и дописывания под свои задачи Лев Шумский, который работает в Яндекс Банк, он говорит, что для небольшой финансовой организации свой сок это вообще задача неподъемная и только аутсорсинг может решить эту задачу. Вот если не брать вообще все отрасли, а там сфокусироваться на финансах, то вот где проходит тот водораздел? когда там, безопасник должен сказать, нет, мы сок свой не потянем, как бы от нас этого не требовали, мы это отдадим на аутсорсинг. От какого-то количества людей или от какого-то объема денег, которые пропускаются через финансовую организацию, где вот провести эту грань? Эта грань, но ну, на самом деле, ребята уважаемые, которые были в офисе, да, говорят-то правильно. Ну, по крайней мере, я с ними согласен. Дело в том, что сок ⁇ это вообще как бы достаточно дорогая игрушка, простите, такую, да, ассоциацию. Вот, и как и люди, так и, собственно, оборудование с софтом. И понятно, что организации, которые, на которые на eBay выделяют достаточно небольшой бюджет, там, а я знаю там порядка там 10 миллионов у некоторых, это не их вариант. Вот. Поэтому, естественно, здесь аутсорс. Была же попытка со стороны регулятора, точнее, но ну, она и остается сделать центр такой. Как бы есть просто функции, может быть, на него стоит водрузить. Да? Это как бы, с одной стороны, доверенная страна, потому что гарантия регулятора, стабильность. С другой стороны, там свои нюансы, связанные с инцидентами, о да, которых надо сообщать. Ну, по крайней мере, некоторые спокойствие есть. Вот. Но... Если они такие организации решают уйти как бы на аутсорс в коммерции, да, ну, им нужно понимать, во-первых, те моменты, которые мы говорили вот до этого, и, соответственно, понимать, насколько они будут доверять такому аутсорсеру. Я вообще, вот честно, я придерживаюсь такого мнения, что вообще такие службы должны быть у себя. По двум причинам: первое, я уверен, что они работают, и что у меня это только для меня, а, если они в составе организации. И второе. Я могу сам контролировать процесс работы, выстраивать его, отстраивать, не надеяться на какие-то внешние там, факторы, форс-мажоры да, и обстоятельства непреодолимые силы снаружи. То есть я внешнее воздействие как бы исключаю из ситуации. Но вместе с тем, вместе с тем вполне возможно модель коммерци коммерциализации такой организации, такой, такого подразделения под организацией. И тогда он понимает, что она работает и на него, и куда-то свои услуги может продавать. Да? Вот такой, на мой взгляд, модель она оптимальна, потому что, э, во-первых, отбиваются деньги, которые небольшая организация, которая не может сок только для себя позволить, да, за счет того, что у нее есть внешние как бы, заказы. Такой вариант есть. Но вообще в, в идеале я согласился с тем, что все-таки сок должен быть у себя, как и, как и, как и реагирование. Но опять же, и станет вопрос кадров. Да? Мы, как уже говорили, что кадров, кадров он есть. Э, людей выучить. Допустим, для того, чтобы они понимали базовые принципы и технику работы, это ну, сколько там, 3-5 лет у нас получается, процесс запущен, ну, скоро, наверное, люди появятся. Вот. Но, и опять же, опыт работы нарабатывается годами. Соответственно, это еще учить. Вот, допустим, для финансового сектора в среднем где-то год-два надо учить специалиста, чтобы он достаточно хорошим уровнем разбирался вот в инцидентах, менеджменте реагирования и так далее. Плюс еще политика. Угу. Внутренняя политика реагирования тоже должна быть, и этому надо учиться. Этому в институте не научат. Ну, это да. Ну, хотя для небольшой организации это тяжело, но можно прокачивать свои скиллы на всяких там киберполигонах и тому подобных да? там, соревнованиях, типа CTF-ов, стенд да? и так далее. То есть, такое пятидневное, там, может быть, двухдневное погружение. Ну, yeah. там, там же в основном кейсовые такие методы. да, Их можно коллекционировать по кейсам, условно говоря, скиллы прокачивать? Можно, но э, это как бы частность от общего. А вот общее понимание, то есть, инциденты, они могут быть связаны между собой быть, да, там и смежных, допустим, и смежных направлений их тоже иногда уметь надо соединять, потому что за этим может стоять нечто большая цепочка. И такие вещи мы уже сталкивались в моем опыте. Поэтому, поэтому и говорю, что надо это учиться как в частности, так и на общем. Поэтому вот образование, киберполигоны, всякие сети, которые у нас полно, это все помогает в купе, все вместе. Да. Ну, вот смотри, как бы если продолжая эту тему, вот в отношении небольших организаций. Ведь у нас сегодня, к сожалению, на мой взгляд, регуляторика не дифференцирована по масштабу организации. Но есть какие-то попытки с уровнями защищенности или там, аналогичные как бы значимости и так далее. Но они больше завязаны, наверное, на значимой изыщаемой информации, а не на масштаб организации. И когда мы смотрим на там, организацию уровня Сбербанка, и какой-нибудь э, Урюпинск Реджинал Банк, у которого там один безопасник э, и один айтишник, ну, понятное дело, что требования там, для них идентичные, а ресурсы совершенно разные. Вот, насколько вообще регулятор прав, э, когда устанавливает вот эти требования, единые для всех, что вот вы должны в течение 24 часов среагировать на инцидент. Для этого у меня должна быть вообще-то инфраструктура, чтобы я как минимум зафиксировал и среагировал на него. Может быть, у регулятора задача убрать всех мелких, причем я не говорю не только там про банки, не столько про банки, а вообще весь малый бизнес, и оставить только там какие-нибудь там чоболи большие, крупные олигархические структуры, которых будет по одной в каждой отрасли, и вот для них эти требования будут но все равно никто не накажет то что они одни ни лицензии не отберешь ничего вот в чем смысл у регулятора выставлять требования устанавливать требования которые невозможно зачастую реализовать. Ну, вот в части реагирования мониторинга, в первую забавно, получается. Практически ответил на свой вопрос. Я сейчас объясню, да, логику, как я это вижу. Ну, во-первых, понятно, что, на мой взгляд, государство заботится о безопасности, да, информации, граждан, да, то есть это некая стабильность. Соответственно, как бы уровень дифференцирования нормативов. Ну, не знаю, наверное, это как бы в данный момент очень сложно. Наверное, какие-то там подзаконные акты или поднормативные должны выходить на уровне соответствующих фаивов, там, служб. Потому что как бы сверху не всегда хорошо видно, что там внизу происходит. А с другой стороны, хорошее предположение поставить по одному в, каждом, в каждой отрасли. Какой в этом плюс? Да самые, самые два простых плюса. первое, проще управлять. Потому что везде, по одному, ты четко знаешь, где это соберется и куда может уйти. И, соответственно, все, все у тебя под контролем рядом. Ты точно знаешь эти фамилии, точно знаешь организации, на что они работают. Это такая, как в э, вакууме идеальная физическая форма это шар, да, то же самое, идеальная пищевая структура это вот в, таком, в такой системе управления. Есть головной центр, который все обязан собирать, да, государственные, и отраслевые которые собирают по отрасли. Потому что в ином случае головной центр не справится с потоком информации, и там сколько людей нужно держать, чтобы даже при автоматизированных средствах надо было эти инциденты разбирать, в необходимости выстраивать цепочки и так далее, да, и еще реагировать как-то. А так он как бы собирает информацию, в случае необходимости запрашивает отраслевые, там отраслевые корпоративные, вот такая вот получается хорошая пищевая цепочка. Собственно, по поводу мелких организаций, ну как бы тут мнения разделяются у наших читателей, как говорят. да. Некоторые называют это оздоровлением рынка. А некоторые считают, что ну, зачем мелкие? Пусть они коллаборируются вместе, объединяются, поглощение, слияние и так далее, тем самым укрупняя. Но есть один минус, что в этом случае не будет так называемых гениев, кто выдаст какую-то совершенно новую модель, мониторинга, реагирования, вообще выстраивания всего этого. Есть такой риск. Они просто будут забиты за счет того, что большие гиганты не будут им давать появиться на рынке. Ну, наверное, так. Хотя, не знаю, вот четко выстроена структура мне по душе, вот так скажу. И даже э, в некоторых там проектах я ее закладывал все время. Потому что нет, нет временного лага на принятие решения. Там четко все работает по структуре, по иерархии. Кому Если нужна дополнительная информация, ты проваливаешься вплоть до самого нижнего уровня и уже там выясняешь. Ну, так, так. Но У -у -у. рынок это вообще штука жестокая, конечно. Ну, особенно, когда рынком управляет государство, и тогда это не рынок. Ну, государственный рынок. Окей, ну вот ты упомянул отраслевые центры. У нас в России как-то с такого рода отраслевыми центрами не очень задалось. У нас есть финцерт созданный при Центральном банке, который, собственно, финансируется Центральным банком, и, наверное, во многом поэтому наверное, и существует. У нас есть НКЦКИ, который создан при ФСБ там, для субъектов Ки и финансируется также государством, поэтому существует, но вот как-то в других сферах такие центры не задались, хотя во многих странах мира существуют, ну, в том числе и там либо а общественные, либо коммерческие центры реагирования на инциденты, именно отраслевой э, привязки. Вот почему есть такая проблема создания отраслевых центров, которые бы собирали данные об инцидентах, которые бы, например, собирали данные там, об индикаторах и потом рассылали их обратно своим поднадзорным, ну, подведомственным, там, не знаю, структурам. В чем сложность создания такого центра? Сложности никакой нету. Большой, да, собственно, если бы не было примеров там, в финансовом секторе и государственном, наверное, была бы сложность. А здесь велосипед-то изобретен. Но здесь, наверное, скорее всего, как говорили в безопасности, говорят, все до первого раза. То есть, пока ничего не случалось особо, да, никто и на эту тему не думал. Сдерживающим фактором, факторами является, наверное, это осознание, что все-таки безопасность должна быть не просто в каком-то виде, а все-таки в надлежащем, да, в соответствующем с моделями рисков для присущей, там каждому направлению или сфере. Вот. Второе – это, опять же, деньги. Как я уже говорил, это достаточно дорогое удовольствие. Вопрос в том, кто будет финансировать создание такого центра, он как бы до сих пор все находится в спорах. Но никто не хочет деньги отдавать, потому что он понимает, что эта структура не зарабатывает. Но, по сути, если находится под эгидой и не коммерциализирована, она не зарабатывает. Она просто работает как одно из подразделений на нужды своего владельца. И не более того. Ну и опять же кадры. То есть у нас найти да, квалифицированные кадры под каждую отрасль в достаточном количестве не так-то просто. И ну, как бы для нас не секрет, что специалисты, которые вот сейчас с нами работают да, в наше время, они перемещаются по отраслям. И как бы вот этот вакуум, который остается, его не всегда удается заполнить. Но в принципе ситуация не такая плохая. Я вот, например, не первый раз слышу, что... В энергетике такой сердце собирается строить. Ну, давно а, идет разговор, да, промышленности планируют, да. да. Но, опять же, я большой проблем не вижу по одной простой причине, что основа построения СЕРД, она, в принципе, везде одинаковая, на 60% как минимум, потому что задачи одни и те же, а, собственно, методы в принципе одни и те же, инструменты одни и те же да? Единственный нюанс будет заключаться просто в векторах и целях атак да? на, на что будет направлено и какую выгоду смогут получить От этого будет просто изменяться надстройка над ним И что в первую очередь критично он будет там искать и на что реагировать Опять же, Москва же не сразу строилась да? там Для финансового сектора там, с 2015 -го года велись обсуждения, расчеты по созданию ЦРТа Ой, не с 15 по-моему, с 12 или с 13 В 15-м он появился. Вот. Так что все к этому идет. Европа просто быстрее в коммерцию вошла, и поэтому коммерческих сертов наделала. На мой взгляд, у них просто несколько другой менталитет в этом плане. Они как-то, ну, не знаю, правильно будет сказано, доверяют таким центрам, но, по крайней мере, больших скандалов там я не слышал, да, что там куча утечек из-за и так далее. Утечки, конечно, есть, но нигде ни один из сертов не фигурировал. А так вообще в идеале, конечно, было бы замечательно, что в каждой отрасли есть свой серт. Отрасль, которую контролирует фаив ему понятно, как построена безопасность. Он может мониторить и контролировать, соответственно, ее работу. И, по крайней мере, это там 2-3 часа сна какому-нибудь руководителю фаива добавит да, к ночи. Нет, это тоже неплохо. Но я думаю, они будут создаваться. Просто вопрос, видимо, в, в целеполагании, для чего и какими инструментами и методами он будет построен. Вот. Ну, из того, что я слышал, там действительно в целеполагании есть вопросы. Ну, смотри, у американцев есть такая интересная конструкция в виде isec Information Sharing and Analysis Center, где в каждой отрасли, в ритейле, в IT, там, в финансах, в медицине, в образовании создаются центры куда компании-отрасли для того, чтобы войти, просто платят взнос. Собственно, за счет взносов этот центр и живет, и достаточно неплохо фокусируется. Вот видишь ли ты такую модель у нас, или, опять же, в условиях, там, может быть, непростой экономической ситуации и так далее, у нас компании не готовы будут платить достаточное количество компаний, чтобы такого рода центр содержать. Ну, в принципе, все зависит от количества компаний. Да? То есть, допустим, <смех> если моя одна компания в отрасли, я должен буду отдавать, там, условно говоря, 500 миллионов в год на содержание сердца. Это, конечно, ну нет. Ну, ты, тебе, если да. у тебя одна компания, типа... Проще, проще у себя ее создам? Да. Конечно, да. Вот. Вопрос, опять же, будет, видимо, в целеполагании, для чего создается сердце. Если он работает только на нужной отрасли... И не предполагая извлечения прибыли с точки зрения предоставления услуг, да, ну, собственно, там 20 компаний, 30 вполне могут содержать такой СЕРТ. С учетом того, что на сегодняшний день инструменты, которыми будут пользоваться СЕРТ, они достаточно широкого масштаба, функциональности, и как бы большое количество туда полк безопасников загонять нет смысла. Встанет вопрос в реагировании с выездом на место, но я думаю, что территориальная распределенность тоже решается. Это не такая большая проблема. В отрасли у всех фаилов и их представительства в конце концов, можно на базе них это делать. Голова будет находиться на каком-то из, не знаю, городов крупных, где и каналы связи есть, собственно, и коммуникации легче проводить и так далее. Это жизнеспособная модель, только надо определяться с целями, на кого он будет работать. Если предполагается коммерция, ну, в принципе, и тогда и взносы будут меньше, я думаю, вполне потянут. Я не думаю, что дело вообще в какой-то экономической ситуации. Дело в заинтересованности. Опять же, вернемся к фразе, что все до первого раза, пока у тебя ничего там не стырили, да, соответственно, компания как бы даже не особо задумывается. Ну, кормит слушай, как кормит как там безопасника какого-то, который сидит, приглядывает, да. Нас но... В сфере тырили еще там со времён АВИЗО и даже до того и так далее. Но почему-то решили создать Финцерт спустя такое лет 20 ну... С лишним. То же самое, там, кишная тематика. Ну, были инциденты до того, но вдруг потом закон взлетел, и вот решили создать НКЦКИ. Ну, Ответ-то простой. Пришло понимание ко всем. Ну, и естественно, что мы же не изолированные государства. Общаемся же там с партнерами, как сейчас принято говорить, за рубежом. И этот опыт, как бы, он Европа первая начала это делать. Собственно, и поэтому он хороший. Просто нужно было правильно переложить на наши рельсы. Нюансов-то много. У нас законодательные базы тоже разные. Вот, и закон вышел, потому что выпустить закон тоже не так просто. Соответственно, но хорошо, у нас появилась доктрина, да, там по инфекционной безопасности это сильно помогает. Опять же, дальше от нее строится просто вот эта вся юбка нормативных документов. Здесь вот на данный в настоящее время, на данный момент, вообще ничего не мешает, ну, кроме там финансирования, да, создать такие центры в отраслях. Вообще никаких проблем не вижу. Ну, основная проблема, которую да. назвал, финансирование. Да. На Еще учитывая, что есть корпоративный центр, то есть крупные компании, там, из промсектора, из там, энергетики, они прекрасно э, содержат свои такие центры. Я думаю, что даже один из них при должном... <смех> Предложенных стараниях может стать росливым, если на это пойдет в там фаив. Ну это мое мнение. Mm -hmm. Мне кажется, это логично, собственно. Ну получит дополнительное финансирование. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на сок форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте socdefizforum.ru. Количество мест ограничено. Окей, okay, ну вот смотри, вот ты регулярно упоминаешь центры при фаивах. Да. На мой взгляд, э -э фаивы и центры при фаиве это такая... Тупиковая ветвь, потому что это огромнейшая бюрократия, потому что чиновники не привыкли брать на себя ответственность зачастую, они любят все секретить, поэтому у нас, если что-то распространяется, то там грифы. CLP, там, Амбер и так далее, и так далее. И если где-то бабахнуло, не, не, не, давайте замолчим, никому это не расскажем и так далее. То есть вот почему-то, я не знаю почему, но мне кажется, что при фаиве оно не взлетит никогда, потому что вот огромнейшая бюрократия и все остальные причины не дадут оперативно обмениваться данными, которые должны оперативно обмениваться. Угу. То есть, ты не можешь там э, отправить информацию, а потом, пока это пройдет по цепочке, и верхний скажет «Да, давайте распространим на всех», уже все всех взломают, захачат, эти индикаторы нафиг никому нужны не будут. Вот это да. Последнее, последнее предложение – это самая главная проблема, которая, собственно, стояла в начале, когда зарождались вообще такие центры реагирования. Ведь э, э, если… Нету оперативного взаимодействия информационного, то смысла в этом никакого нет. За время, пока буду все согласовывать, я соглашусь, что эта отправка уже будет никому не нужна. Бить по хвостам уже неинтересно. Вот. Но вместе с тем, ведь такие секты могут быть не то что при фаиве. Да? Я просто имею в виду, что как контролирующий сверху курирующий орган да, на отрасль, это какой-то там фаиф, условно говоря. Он может его сделать э, не в своем составе, не, не в штате, да, если уж грубо говорить, а рядом, под собой там поставить какое нибудь оно, или коммерческая организация, условно говоря, с гос госучастием, которая на это работает. Вопрос с, э, не гибкостью, как я бы это назвал, он тоже решаем, на самом деле. Это же зависит от того, какие вот законные акты могут применяться к такому подразделению. Да, вот, например, соглашусь с тем, что много контролирующих функций да, у госучреждений, и это сильно мешает оперативному взаимодействию да. Но, опять же, просто степень, степень гибкости госучреждений она будет не такая высокая, как если это вывести где-то рядом, поставить да, Именно для отрасли Дальше просто определяется документами, да, какую информацию можно давать, какую нет вот по опыту делали специальные форматы, которые можно распространять оперативно без согласования. Плюс процесс рассылки фидов, там условно говоря, отправки и анализ такой информации. И какую можно отправлять кому и куда, он тоже можно определяться там, на стадии создания. Это гибкость не дает. Резюмиры. под госом это взлетит, но не высоко, да? Под если рядом поставить, это вполне жизнеспособная вещь, о чем, собственно, есть хороший пример. Вот, и гибкости, и оперативности, условно говоря. Конечно, небольшие ограничения были, но они не, не были настолько критичными, чтобы он не работал. Так что все возможно. Все же зависит от того, как это будет урегулироваться а, между контролирующим органом, да, вот такого СЕРТа, если он под фаивом, и, собственно, работой, и целеполаганием, и работой самого СЕРТа. Это возможно. Ну, мне кажется, у тебя все таки какой-то слишком оптимистичный взгляд на всю эту картину, потому что вот если там, говорить с людьми на местах, они, во-первых, не очень э, доверяют государственным центрам, особенно если этот же э, ФАИФ еще и осуществляет надзорные функции. Когда ты отправил данные об инциденте, а к тебе потом на завтра пришли и нахлобучили э, Мама, не горюй. Это одна сторона, как бы. Ну а вторая вообще общее недоверие там, к государственным структурам как таковым и неуверенность, что это будет действительно оперативно. Но вот первая часть вот с надзорной функцией – это вообще убивает всю идейную корню. Не может ЦЕРТ работать в госоргане, который осуществляет надзорную функцию, иначе... Конфликт интересов, вот он на налицо. Вот этот момент, согласен, являясь критичным, да, я оценил. Я оценил. Вообще независимой этой ситуации Серту сложно оставаться. Он же, по идее, должен каким-то соучастным быть, но при этом независимым. То есть он должен быть как партнер. Понятное дело, что такие функции совмещать в одной организации, в одном подразделении как бы лучше далеко не надо. Вообще, в принципе, лучше не совмещать. Две разные вещи. Нельзя контролировать того... Себя же. Ну и опять же, такой некий, не скажу джентльменский, но какое-то паритетное взаимодействие должно быть все-таки отношение. Конечно, я оптимист по жизни. И что-то мне удалось сделать на своей практике да, даже находясь в таких сложных условиях, как мониторинг, реагирование и надзорный, баланс какой-то был. И причем еще в госучреждении, практически, скажем так. Но, смотри, опять же, мы вернемся к балансу доверия недоверия это очень важный момент. Кто-то может не доверять государству, да, как ты сказал. Кто-то не доверяет коммерческому соку. же непонятно вообще, на, на кого он там может работать. И неизвестно вообще здесь ли, может, он вообще там где-то работает. Вот, опять же, поэтому все будет складываться из того, кто кому, насколько доверяет или насколько не доверяет. На мой взгляд и исходя из опыта, обе модели они жизнеспособны в разной степени, но жизнеспособны. Смотри, а вот в свое время в финансовой сфере существовал такой дроп клуб который, по сути своей, был распределенным ЦЕРТом. Когда банки, подключающиеся к клубу, обменивались информацией, это все оперативно работало, потом он как бы, ну, прекратил свое существование определенным образом, потому что появился государственный, а государственный ЦЕРТ. Вот сейчас регулярно всплывают разговоры о том, что а давайте там, создадим где-нибудь в Телеграме чатик и будем в небольшом кругу доверенных людей обмениваться индикаторами, минуя вот эти все центры. Ты веришь вообще вот в эту схему с распределенным обменом информации, минуя какую-то голову в виде там, государственного, коммерческого церта и так далее? Идея была хорошая, история я знаю этого клуба, и как бы я даже респект бы выразил участникам и организаторам. Но давайте не будем забывать, что смотря, какую информацию будем гонять, да, это очень... Тревожный момент. Насколько я знаю, когда решаются оперативные вопросы, да, очень срочные, там всякая информация может прыгать. Безусловно. Это чревато. Это раз. Во-вторых, давайте не будем забывать, что централизация такого сервиса да, на уровне регулятора была создана еще исходя из следующих причин. Первое, во-первых, оперативность. Во-вторых, информация для всех, да, ну, не критичная, то есть которую можно. Во-вторых, у этого центра есть полномочия на получение обработки такой информации. И в-третьих, у него есть рычаги расследований для всех. да, То есть, если, как был принцип, случается этого одного, какой-то инцидент, он, про этот инцидент, про индикаторы сообщается всем, потому что кто-то может и не знать, что у него такая есть вещь или уязвимость и так далее. Ну и плюс, соответственно, рассылка массовая по реквизитам разрешенным реквизитом операции, который попадает, там, условно говоря, под мошенничество, да, если мы к этому ведем у всех. То есть, это сильно, сильно затрудняет работу мошенникам. В этом был большой смысл, определенный. Плюс, конечно же, очень важную роль играл доверие регулятору. Но на сегодняшний день не думаю, что кто-то не может себе позволить из организации общаться между собой напрямую. И они общаются. И это как бы известный факт. Вопрос только в, в той информации, которую другу передают. Опять же, это чревато в случае нарушения федеральных законов, и если это станет я, это чревато. Ну мы же понимаем, что жесткость наших законов компенсируется и фактов наказания кого-то за то что чем то они обменивались ну стремится к нулю это число опять же каждый в этом видит свои возможности если кто- то считает что он неуязвим в этом вопросе да ну хорошо не ну ты же понимаешь что компания решает сугубо свои насущные задачи да. то есть у нее что-то произошло она готова этим поделиться в частном порядке, с ближним кругом. Может быть, даже он достаточно большой, этот ближний круг, но там некие единомышленники. И помочь другим, чтобы у других такого не происходило. И они готовы делиться, в том числе, информацией, которая там подпадает под ограничения и так далее. Вот. Но все отрасли в этом плане, если убрать как бы, регулирующие как бы, структуры, отрасль получает от этого только плюсы. Ну, в целом, за счет того, что... Как, как ты говоришь, они другу доверяют, в плане узкий круг да, широких лиц. Они друг другу доверяют. Но, опять же, ситуации в жизни бывают разные. Человек на той стороне может оказаться в... Не дай бог, конечно, но может оказаться в ситуации, когда ему придется эту информацию отдавать на сторону. это чревато. И для кого чревато? Это может быть чревато для всех. Смотря сколько он успеет отдать, да? Это вот такой риск есть, и это на самом деле у нас законы и некоторые там акты силовых органов, в том числе и воен, написались не просто так. Все бывает, никто не знает, какие интересы будут преследовать страны там злоумышленников. В принципе, в принципе, таких клубов очень много, я могу сказать, в разных отраслях они есть, и зачастую за счет того, что те, кто общается там, знают друг лично, естественно, вопрос решается быстрее, и ты точно знаешь, что он решится. Ну, в, в, в меру компетенции и возможности того, кто -то тебе помогает. Согласен. Ну, не знаю. И явного запрета на это нигде нету. Ничто не мешает им общаться. Но все же в идеальной структуре, конечно, централизация, наверное, помогла бы. Пусть она там будет даже не у регулятора, наверное, да, а где-то рядом. Ну, по крайней мере... По крайней мере, процесс будет управляем. Это не будет такой бродкаст, там хаотичная рассылка информации, при том, что как бы, каждая отдельная организация не может знать всей картины, да, по сообществу, по, там, допустим, не знаю, по финсектору, по промсектору. И эффективность рассылки решает локальную задачу. Все-таки создание так такого подразделения на уровне регулятора решает более глобальную задачу. Вот это разница. Если там на той стороне должным образом все настроить, чтобы была оперативность решения вопроса, это высший пилотаж. Да. Но тогда это будет огромную пользу приносить, просто огромнейшую. Ну и если исключить... Да, факторы воздействующие на доверие и всякие меры реагирования помимо информации если это, все да. это исключить будем жить в мире розовых слоников да. и идеализированный мир он какой-то У нас не настоящий тогда они не нужны да ну просто ты все правильно говоришь что вот но нас... добавляешь что-то если если если что Сводят всю идею, в общем-то... К сожалению, это нюанс мы не можем скидывать, это видно везде. да Но вот просто если, если вдруг каким-то образом группа товарищей стоит с другой стороны, станут в нормальном паритетном партнерстве, а эта тема партнерства, кстати, звучала на, на нескольких форумах, что все-таки регулятор он должен быть иногда партнером. В этой, вот в этой части, наверное, скорее всего, да. И, наверное, работать, не делать упор на надзорное реагирование, а делать упор на решение вопроса, вот это, наверное, больше пользы принесло. Потому что ты, с одной стороны, видишь, какие инциденты и как реагирование происходит, насколько зрелая организация в этом вопросе, да, и, со своей стороны, помогаешь ей этот вопрос решить. Потому что в нормативных актах невозможно предоставить ни инструменты, ни меры. Там пишется просто требование. А дальше, насколько правильно ты выбрал, уже решается на уровне вот, как раз организации взаимодействия с регулятором. Да, но смотри, э -э, ты все правильно говоришь, э -э, но э -э, вот если посмотреть на вот стратегии там, работы надзорного органа э -э, вообще без привязки к России: их, собственно, две: э -э, увидеть и помочь и найти и покарать. Целеполагание. Да. И вот если смотреть на многие зарубежные аналогичные структуры, они работают по некому первому принципу, то есть увидеть и помочь. А вот у нас получается, что регуляторы, многие, работают по принципу второму. Причем даже если изначально постулируется идея, что мы будем вам помогать, почему-то со временем выживаются все те люди, которые готовы были помогать, остаются те, кто готовы карать. И из красивой идеи появляется, опять же, надзорная, чисто надзорная функция. И идея умирает, потому что ей перестают доверять. Ну Вот это, да, самый такой, наверное, момент, я бы не сказал, что смертельный, но очень расстраивает. Ну, здесь, скорее всего, процессы лежат и задачи выше этого уровня, намного выше. И просто все, что оттуда спускается, это... Мне в сегодняшний день надо так, как говорится. Ты сегодня ничего не сделаешь потому что как бы мы являемся частью глобальной там, большой задачи и она видимо трансформируется на все отрасли так или иначе а ну как бы выполнять ее, не выполнять ее нельзя поэтому вот наверное в этих условиях коммерческий сок да он казался как бы жизнеспособнее опять же уровень доверия когда мы придем к тому чтобы можно было доверять регулятору как партнеру настолько да чтобы вот я не знаю пока честно скажу но как бы имея опыт и там, и там, могу сказать, что если мы перед собой, как регулятор, там условно говоря, ставим цель получать как можно больше информации от наших там, поднадзорных и партнеров, тогда мы будем партнером, потому что у нас будет больше информации, мы сможем видеть картину в целом. И как-то помогать, потому что, получая информацию разных источников и достаточно большую, мы ее соединяем у себя в одну и понимаем, что это не, это не только здесь может быть, это может еще и здесь быть. Соответственно, мы ее и туда направляем, да. То есть плюс еще э, можем практическую помощь оказывать в этом вопросе. А если мы перед собой ставим задачу, простите, нагибать там всех и стирать в порошок, ну, тогда не важно, сколько информации ты получаешь, и ты никогда не получишь. Да? Мой, как бы, мой принцип всегда был такой Ты на страхе можешь сделать многое, но ненадолго На убеждении и доверии можешь делать это постоянно И у тебя больше информации будет, тебе будут доверять И во-первых, у тебя и аналитика будет совершенно другая И мир реагирования будет эволюционировать Просто чем меньше информации, тем медленнее идет эволюция всего этого процесса ты не видишь никакой картины. Какие-то куски, обрывки, их порой даже невозможно соединить между собой. Смысла большого нет. Все это зависит. Но это мое мнение. Я могу ошибаться в этом вопросе, но э, сколько раз я к нему подходил с разных сторон, мне он кажется наиболее оптимальным. То есть э, работать сначала как партнер на доверии и уважении, а потом уже стать как бы карателем. Э, и этот принцип я как-то в свое время озвучивал, что я вам помогаю до одного момента, пока я не вижу, что вы меня как бы обманываете конкретно, да, то есть вот мы с вами общались, там есть документы, вы грубо нарушаете условно говоря, там не, не идете на контакты, просто откровенно раскрываете. Тогда, да, тогда простите, уже тогда все, тогда я превращаюсь в... Сам в надзорщика. А так, все-таки, любое партнерство издревле основано на уважении и доверии. И это самый лучший вариант. Ну, ты вот сейчас, смотря со стороны на все, что происходит, видишь, в каком направлении все движется. Ну, я думаю, это, как я уже говорил, скорее всего, оздоровление. Некое, да, каждое в каждого это понятие вкладывает разное определение. Как-то дипломатично ты ответил, да. Да, ну, по крайней мере, с точки зрения вот, э, коммерции, пусть пишут. Да, и люди взорваться деньги, уж просить такой цинизм какой-то. С другой стороны, конечно, поезд затягивается очень сильно и может переползти на горло. Соответственно, как бы убить, убить рынок услуг по информационной безопасности. Ну, можно, да, и к этому, наверное, тоже скоро придет. Вот только зачем? Конкуренция какая должна быть на рынке. Да, пусть это там небольшие компании, от небольших до крупных, все равно конкуренция какая-то должна быть. И от этого у нас и услуги становятся качественнее, и потом и СЛА мы можем подписывать красивые, которые будут выполнять самое, что интересное. Да и, собственно, вообще расти будет компетенция специалистов. Мы же к этому давайте придем. Правильно? То есть требования там. Сейчас вот есть у нас федеральный стандарт на образование по этому вопросу. Если мы будем эволюционировать быстрее, он может измениться в лучшую сторону. Потому что будет понятно, что нужно сейчас. Куда уж лучше-то? Да, ну, нет предела, да, как и человеческой глупости, как говорится. Где, насколько этот баланс найти, вопрос есть. Поэтому, ну, не знаю, я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, просто надо. Как-то в, в этой ситуации объединяться. Хорошо. но ну, вот смотри, мы так плавно подходим к финалу. Вот чтобы ты мог посоветовать с высоты своего опыта небольшим организациям, которые э, ну, либо вынуждены, либо хотят реально заниматься мониторингом и реагированием, э, и э, какие ошибки не совершать крупным организациям, там, можно сфокусироваться там, на финансе, можно. Промышленность можно без привязки к отраслям. Принцип один и тот же у всех. Я думаю, что небольшие организации, которые хотят выйти на рынок мониторинга и Б, да, и даже с функциями реагирования, им сначала лучше работать в своем сегменте небольшом. да, То есть они там натаскаются с компетенцией, повысят скиллы. Поймут, вообще нужно ли им реагирование или просто мониторингом заниматься. Это же затратные вещи. И дальше уже постепенно выходить в уровень где-то в средний. А крупные организации, я вот как бы. Недавно даже просто для себя пытался, пытался понять, э, как они вот, в, э, на что они ориентируются э, Но ну, могу сказать, что они слишком уверены в себе в этом вопросе То есть они считают, что они крупные э, У них все лучшие специалисты работают у них только Соответственно, это как бы с другой стороны сильно расслабляет вот. Но крупная организация, она может себе позволить многое да? Мы же знаем, есть ряд ярких примеров <coughs> и купить да, и что-то еще, но я заметил, что у них нет такой поворотливости, как у небольших. У них нет такой оперативности в перестраивании процесса, как у небольших. И они за счет своей крупности не могут на очень небольшие организации посмотреть. Да, это их и не их задача. Да? они любят крупняк себя и все, что вот им соразмерны. Вот. И для них, наверное, возможно было бы очень хорошо иметь в своем активе несколько небольших компаний, то есть таких побыстрее. Это как истребители, да, и сравнивайте Миг-31 и Миг-29, условно говоря. Миг-31 всегда идет под прикрытием перехватчиков в 29-х. Соответственно, так, таких же сателлитов вполне могут небольшие компании составить. Для небольших компаний это большой плюс в том, что они... Некую уверенность приобретают в лидах, которые идут от большой компании. Большая компания всегда знает, что она может, если она не может развернуться сейчас вот резко влево, то за счет этих небольших своих вот партнеров спокойно прикроет на первое время этот сегмент, а потом в него зайдет, как бы, своим уже большим самолетом. Вот я так думаю. А с точки зрения клиентов вот небольшие и крупные которые вынуждены заниматься мониторингом. Ну, мониторингом. небольшие клиенты, как бы крупные компании... Кто останется после оздоровления? Да, не, ну, после оздоровления останется, естественно, крупные. Экосистемы. О, с слово слово я сейчас вспомнил. Экосистемы, да, к ним давно все идут. Вот, наверное, в составе экосистемы эта как бы, схема может работать. А, ну, небольшие компании не смогут заниматься мониторингом большой компании. Да? Мы это понимаем. Ни ресурсов просто не хватит, ни финансовых, как бы, ни человеческих. Вот. Соответственно, крупная компании просто не будет заниматься мониторингом небольших организаций. Поэтому вот этот вот некий такой интегрированный подход он как бы будет оптимальным, на мой взгляд. Ну, как бы выше себя не прыгнешь, да? это же понятно. Хотя спорное утверждение потеряет относительности. Исенбаева регулярно это да, <смех> да, показывает. Да. да и не только да. Бубка же у нас тоже это был. Ну, кто его помнит? <смех> я думаю, большинство помнит только Исенбаева. <смех> ну, у нас должна быть превенстность поколений да, Надо знания, передавать и опыт, иначе нет смысла в эволюции. Поэтому я думаю, что как бы, каждый, если он идет в партнерстве таком большой, к круп... большой и небольшой, они вполне могут существовать и очень успешно покрыть все сегменты рынка. Отлично. Большое спасибо, Артем. Я хочу сказать, что у нас в гостях был Артем Калашников в нашем свежевыжатом подкасте, который проводится э, перед грядущим сокфорумом, который пройдет 7-8 декабря в Москве. Большое спасибо, Артём. Алексей, благодарю. Друзья, хочу вас всех видеть на сокфоруме 7-8 декабря. Буду очень рад увидеться и жду вас там. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли ⁇ Сок Форума 2021 ⁇ Подробности по хэштегу ⁇ сокфорум ⁇ и на сайте sockdefisforum.ru.